Приветствую, друзья, с вами Тёма, и сегодня продолжается наша рубрика. Сегодня у нас с 500 рублей в казино Вулкан. Ставочка наша, как вы понимаете, 45, чтобы было все эквивалентно, и мы не слили. И играю я сегодня на новом слоте, как вы могли заметить. Скоро, я думаю, станет тоже одним из моих любимых. Это Lucky Lady Charm. Ссылка на который находится, конечно же, в описании. Окей. Неплохо, неплохо. Ай-яй-яй. Немножко не так расположилось. Ну ладно. Как видите, мы немножко подсливаем деньги. Наш, но это не беда. Начало, как всегда, у нас не задается. Так что ничего, но окей, окей. Вот уже лучше. Забираем и возвращаем наши бабки на место. Даже вышли немножечко в плюс, как вы можете заметить. Так. Пойдет. Нормально, нормально. Не, все не то, друзья, все не то, эта фигня. Окей, неплохо, 75 кредитов поднимаем. 75 рубасов. Ведь один кредит у нас эквивалентен одному рублю. Окей, неплохо, неплохо, еще 90. Сейчас потихоньку отобьем, будем начинать выходить в плюс. И, соответственно, будем поднимать ставку. Замечательно. Забираем, забираем, забираем продолжаем. Нормально, вот теперь можно и ставочку, честно говоря, поднять Просто посмотрите, какая красота И сейчас у нас еще 15, я не знаю даже, как на пальцах 5, 5, 5, 15 бесплатных фриспинов, охренеть Да, ох ты ж, залетело, так залетел. 750, поднимаем Жаль, я, конечно, ставку не поднял, так бы еще раз разы больше поднял А так, в принципе, уже неплохо двигаемся Просто посмотрите, какая чудесная здесь анимация. Когда нам выпадают фриспины. Окей. Еще 36 поднимаем. Ускорить бы, конечно, все это действие. Уже 7 из 15 пошел. Еще 30 Залетает к нам. Окей, сейчас что должно быть. Еще 270, друзья. Еще 570. Поспешил Тма немножечко, но.. Это даже хорошо. Напоминаю, ссылка на этот увлекательный слот находится внизу в описании, так что не думайте долго, действуйте, друзья, действуйте. И будете зарабатывать аналогичные бокусы. А мы уже, в принципе, если все сложить, очень большую котлету подняли на 2.100. Кстати говоря. И это еще не конец. Так, так, так. Ну, уже давай быстрее. Еще 270 залетают. И суммарно выглядит, что ты с этих фриспинов уже 2 500 почти составляет. Так. Да, 2 500, друзья. 2 500 мы только что получили. Охренеть. А если бы еще и ставку подняли? Опять-таки забыл поднять ставку. Ничего, сейчас исправим. Так, забираем и поднимаем, поднимаем, поднимаем. Даже можно, да, до 270. В принципе, имеем 2800. Так что все замечательно, слить не должны. Пока что все эквивалентно. Поэтому мы будем двигаться лишь вперед. Будем лишь скорее подниматься. Нормально. Окей, тоже неплохо. А -яй, яй ничего не получаем опа опа друзья а это еще 700 поднимаем неплохо неплохо может даже увеличим черный замечательно не пожалуй заберем пока что нам достаточно 600 подняли 2 500 на счету окей нормально нормально нормально еще почти 700 поднимаем а я и все сливаем. Ну дурачок все. Отбиваем. Опять аналогичная сумма. Так, два черных было. Ну, давайте еще черный. Окей, нормально. Не, не, все. Самое время забрать. Касать 300 подлетел. Только что к нам. А это, друзья, все. Лаки, леди, шарм. Ссылка, на которую находится внизу в описании. Нормально. Красный. Окей. Забираем, забираем и продолжаем. Угу, можно даже ставку снова поднять, я думаю. Да, все эквивалентно, все замечательно. Опа, опа, друзья, а это еще четыре куска только что к нам прилетело, нежданно, не Кто бы мог подумать? Что-то будет, что-то будет. Еще косарь 200. Опять-таки успешно вот, забираем. И поднимаем, поднимаем ставку. 450. Нормально. Да думаю, более чем. 6600 имеем. Еще 900 поднимаем. Разумеется, забираем. Не сливаем их. И продолжаем. Ай-яй-яй. Не докрутила немножечко. Наша лаки ледишар. Имеем мы уже 6 косарей. Поднимаем еще. Еще 1200. Опять аналогично забираем. И я напоминаю, что сегодня у нас с 500 рублей в казино Вулкан. С 500. Мы уже сделали 6500, друзья, на секундочку. Как вам такое? Окей, нормально. Нормально. Косарь 900 к нам падает. Мы его, разумеется, забираем. Опа! Опа, друзья, даже долезь. Дождались 14500 Как вам такое? Охренеть Просто охренеть Я не верю своим глазам Это разумеется, забираем Хотел, хотел поднять ставку Но не успел 23 куска, 23 куска с половиной у нас уже на А это значит, что смело, смело, смело Повышаем наши ставки До косаря 700 Если уж играть То играть по-крупному Лишь так, иначе никак. Косарь 800 ставка, 23 косаря на руках. И мы лишь продолжаем зарабатывать. Еще 8 тысяч, серьезно? Не, даже... Я вот такие суммы уже даже боюсь умножать. С 500 рублей в казино Вулкан сегодня у нас. И с 500 рублей подняли мы 25 тысяч. 25? 25 кусков. Не, фигня... Фигня. А, нет, слушайте, нормально там залетело. Еще два куска прилетают. Ну давайте, ладно, давайте попытаемся. Черный. Ай, слили два. Два куска слили. Что ж, досадно, вот здесь. Окей. Еще раз надо угадать. Окей. Вот мы выходим в плюс уже. Тяжело, друзья. Вот Сейчас тяжело угадать, поэтому просто заберем. Просто заберем и просто продолжим. Ай, все не то. Это фигня, это фигня. А, и даже вот эту мелочь слили. Окей, okay, 10 тысяч, друзья, 10 косарей только что к нам залетает. Ну, разумеется, мы их забираем. И вот на такой положительной красивой ноте, я думаю, на сегодня можно и закончить. Как видите, подняли мы, подняли 24 куска. На другом слоте, как Лаки, шарм Шарм. Ссылка на который находится внизу в описании. А было это у нас сегодня с 500 рублей в казино Улкан. С 500 рублей до 25 тысяч как вам такое, а? Что ж, друзья, удачи вам! Удачи!